Мы, люди, смешные существа. Нас всегда что-то не устраивает. Зимой нам хочется лета, а в зной прохлады. Когда нас никто не любит, мы плачемся, что никому не нужны. А если вдруг кто-то полюбит, то раздражаемся, что полюбил не тот, от кого мы этого ждали. Мы мечтаем о большом счастье, и не видим тех маленьких радостей, из которых оно складывается. Живем среди огромного количества людей, но при этом умудряемся быть одинокими. Мы ставим перед собой грандиозные задачи, а сами растрачиваемся на пустяки. Бесцельно убиваем время, а в конце жизни сетуем на то, что нам так мало его отпущено. И жалуемся, жалуемся. Бесконечно жалуемся на судьбу, которую сами же себе и вершим.